Что, ребята, нас заперли по домам и мы теперь должны подчиняться этим вещам и никуда от этого не деться я хочу сказать, что политики почему-то думают, что если мы по домам будем сидеть, то мы станем здоровее я живу в Таревехе, здесь не все, такой каменный мешочек, и у не у всех солнечная сторона. А весной солнце очень полезно для здоровья. Но, видимо, политики об этом не знают или не хотят знать. И они говорят, что маски нас спасут и антисептики. С медиками они не очень советуются, поэтому приходится нам, да и медики тоже, в принципе, идут по стороне У них же профессия болезни, к здоровью это тоже не имеет отношения. Поэтому приходится самим разбираться с этим и самим принимать какие-то решения и находить какие-то ходы. Я не думаю, чтобы для вас это было секретом, что единственным в, это, в этом случае, как и во все времена со всеми эпидемиями в борьбе, это средство, которое нам может помочь, это наш собственный иммунитет. И если мы озаботимся, чтобы его поднимать, то, в принципе, эту проблему мы, я думаю, обойдем, или она нас обойдет. И я, поскольку опыт у меня уже в этом большой, покажу вам, чем пользуюсь я для поднятия своего иммунитета. Ну, здесь несколько продуктов я собрал, которые я употребляю уже давно. Я этим занимаюсь делом долго. На моем канале, он так и называется, Александр Волин, Здоровье, YouTube-канал, вы можете это все... Увидеть первое и главное, что я использую, я пью воду коралловую. Почему? Потому что нам нужна для того, чтобы очень многие нам рассказывают о том, какие витамино минеральные комплексы могут нам помочь, но забывают сказать о том, что усваиваются они при помощи воды. Так вот, главное в этой моей системе – это вода. Вот там коралл у меня осталось немножко. Я делаю, готовлю ее с утра, на это уходит меньше минуты. И в течение дня, ну, с утра я выпиваю больше всего воды, где-то 600 мл. И в течение дня я выпиваю свою норму воды. Потому что при помощи воды, ну, сейчас медики тоже некоторые умные говорят, что нужно воду пить. И это правда. Ну, поскольку я это делаю давно, то это у меня уже привычка, поэтому я э, продолжаю пить. Но пить коралловую воду, она по качеству лучше, я не нашел лучше воды на сегодняшний день. Дальше, что я принимаю для поддержание моей иммунной системы это си энергия это си это силициум кремний основа нашего внеклеточного матрикса а внеклеточный матрикс отвечает за нашу энергию поэтому энергия это водный экстракт зелени пихты сибирской содержит флавоноиды витамины антиоксиданты Омега-6 кислоты, уменьшающие поверхностное натяжение биологических жидкостей. Поэтому очень хорошо способствует очищению крови и печени. А когда кровь в порядке, давление не скачет. Многие, кто начинали пить, выравнивали свое давление без таблеток, разжижающих кровь. Кроме того, обладает антибактериальной активностью, и оказывает мощную поддержку иммунитету. Что сейчас очень важно. Утром и вечером по одной чайной ложке на стаканчик воды это поддерживает, очистит мне кровь, чистит печень, от печени зависит вся остальная работа. Чтобы пополнить рацион витаминно-минерального дефицита, весной особенно, я принимаю по две таблетки утром и вечером. Это спирулина. Что такое спирулина, думаю, рассказывать не надо, все знают. Это нормализация обмена веществ, замедление процесса старения, налаживание работы иммунной системы. Это быстрое увеличение гемоглобина в крови. Регулирование уровня сахара в крови регулирует работу дыхательных путей, работу желудочно-кишечного тракта, нормализует функционирование щитовидной железы. Это еще и регуляция неполадок эндокринной системы. Эффективный вывод токсинов тяжелых металлов помогает при стрессовых ситуациях, снижает восприимчивость к внешним раздражителям. Особенно полезно детям как стимулятор их роста. Дополняю я еще это Green Calp, но в принципе спирулина уже будет достаточно, если, особенно если вы дадите детям, дети у нас не всегда едят то, что им положено, любят сладости, макароны, а это, к сожалению, не дает нам здоровья, не прибавляет. Поэтому лучше добавить две таблетки спирулины или, конечно, покупать петрушку, укроп, водоросли какие-то, то есть зеленые вещи. Я добавляю еще Green Calp. Здесь, кроме спирулины, есть еще ламинария тоже морская водоросль, это профилактика дефицита йода и селена в организме, помогает выводить тяжелые металлы и руклиноиды из организма, а также профилактика новообразований, опухолей и тому подобного. То есть нормализует обмен веществ, особенно ослабленного организма, когда мы мало двигаемся. Я выпиваю еще вот такую вот вещь, это редоксин, это антиоксидант. Утром я ощелачиваю организм, после сна это очень хорошо, я делаю это с утра. Это один из самых лучших антиоксидантов, которые мне доводилось пробовать. Поскольку я провожу эксперименты, мы всегда экспериментальным путем сравниваем это с другими антиоксидантами. Вверху есть ссылка, по которой вы можете посмотреть это сравнение. Мы сравнивали с самыми лучшими на то время антиоксидантами, которые были на рынке. И разницу вы можете посмотреть сами. Лучше этого я пока не нашел. Витаминно-минеральные комплексы нам, конечно, необходимы, но для того, чтобы это все усваивалось и переваривалось, нам нужны бактерии в желудке, бактериальная флора в кишечнике, она очень важна, я ее восстанавливаю при помощи симбиона. Это пептиды бактерий, которые рекомендуют принимать при дисбактериозе, нарушениях физиологической флоры тонкого и толстого кишечника. Обычно это происходит после применения антибиотиков, химии и лучевой терапии или после операции. Если есть вздутие, синдром недостаточности пищеварения при депрессиях, регулярная диарея, метеоризм или если мучают запоры, частая изжога э – то тогда принимаем мы симбион. Помогает он также при аллергических реакциях, полезно применять при вирусных и также инфекционных заболеваниях, очень полезно давать детям, даже новорожденным и матерям, кормящих грудью. Полезен также при аутоиммунных заболеваниях или икозе. Незаменимая вещь для восстановления бактериальной флоры кишечника. В это время, конечно же, иммунодефицит у нас большой, и естественно, нам нужны иммуномодуляторы. Инаурин это очень хорошее средство для, того, для восстановления иммунной системы. Инаурин активирует иммунную систему человека. С его помощью организм проявляет способность подавлять различные вирусные инфекции, препятствуя их хронизации и предупреждая тем самым развитие некоторых видов онкологии. В состав инаурина входит сухой экстракт чаги, лимонная кислота, карбонат кальция, аскорбиновая кислота и золото. В экстракте чаги содержится Меланины, флавоноиды, свободные и связанные фенолы, карбоновые кислоты, марганец, калий, кальций, кремний, цинк, железо, кальбат, серебро, никель, магний. Иннаурин рекомендовано употреблять в качестве симптоматического средства при онкологических заболеваниях для улучшения общего состояния онкобольных, для профилактики метастазирования. Он активирует кровотворение, а также препятствует развитию анемии при химиотерапии. И не обходится моя программа, конечно, без омеги. Ну, вы все знаете, жирная кислота ненасыщенная. Из этого состоит наша клетка, оболочка нашей клетки. И если она истощается, у нас происходит нарушение обмена веществ. А нарушение обмена веществ – это 99% всех болезней, которые мы находим на свою голову. Вот. Ну и чтобы этого не находить, ну, у меня есть еще некоторые специфические вещи, которые я... Добавил в это время – это оранж. Витамин С – один из самых важных и необходимых элементов для человека. Наш организм не может синтезировать его самостоятельно, вследствие чего, необходимо получать его в достаточном количестве извне. Витамин С не способен накапливаться в организме, а все избыточное количество поступившее с пищей или витаминными добавками выводится из него естественным путем очень быстро. Поэтому в организме человека не создается даже минимального запаса витамина С. И его необходимо пополнять. Я использую такой вот порошок. добавляю его в воду, получаю очень вкусный и полезный напиток, который просто приятно пить. Его очень любят дети. И если им предложить вместо сладких напитков, которые они пьют обычно, этот, выиграет в первую очередь здоровье. А значит и спокойствие родителей. Одной такой баночки вполне хватает на месяц. Очень рекомендую именно во время всеобщих инфекций. А это обычно весной и осенью. И э, лично моя, э, то что мне необходимо, это йод. Йод органический. i -norm. Биодоступный органический йод для приема внутрь. Уникальная структура ковалентной связи атомов йода с сывороточным молочным белком позволяет регулировать баланс йода в организме человека. Известно, что употребление препаратов, содержащих неорганические формы йода, калий-йод, происходит переизбыток йода в организме, передозировка, связанная с накоплением йода в щитовидной железе, что значительно ухудшает ее работу. Поэтому я принимаю органический йод, который в организме не накапливается. Трудно переоценить, что делает йод в нашем организме. Перечислять придется минут 5, поэтому ограничить только тем, что он необходим гораздо больше, даже чем пресловутый витамин С. Особенно во время эпидемии я принимаю его по две таблетки утром и вечером. Все это я принимаю утром и вечером. В течение дня я себя не загружаю этим, чтобы голова не запоминала много ненужной информации. Уходит у меня на это утром несколько минут, несколько минут вечером. Плюс я делаю гимнастику. В это время, сейчас я делаю ее 2 раза в день, обычно я делаю один раз в день, но поскольку ходить сегодня мало приходится и меньше двигаемся, я добавляю немножко движения. Если вдруг попалась ну, какая-то простуда, мы ее цепляем периодически, в это время, либо в другое время, вот тогда нам нужны антисептики и самый лучший из них, который я нашел, это Аргентмакс. Одну капсулу разводим 50 мл теплой воды и получаем коллоидное серебро, которое используется как сильное противогрибковое противовирусное средство для профилактики ангины, рви, гриппа, заболеваний кожи, включая мелкие травмы и укусы насекомых, а также кишечных инфекций, грибковых заболеваний, кандидоз например. То есть это продукт первой необходимости в каждой домашней аптечке. Как видите, это занимает немного времени, и это помогает моей иммунной системе, а самое главное, моему сознанию, что я могу спокойно выйти на улицу без маски. Я вообще считаю, с маской должен выходить только человек, у которого действительно простуда, чтобы не заразить других. Ну, согласитесь, глупо заставить всех ходить в масках. Этого ни у кого не получится, и политики, как бы они ни старались, они рано или поздно бросят эту затею. А вот научить людей, которые действительно заболели и не хотят заржать других, ходить в маске, это просто правило хорошего тона. Итак, тем, кто хочет восстановить иммунную систему вот таким вот простым способом, под видео вы найдете сайт, на котором это все можно заказать. Ну и, конечно, контакты консультантов, с которыми можно связаться. Это люди опытные, они всегда вас проконсультируют. Консультанты есть из любых стран, из России, из Украины. Ну и, в принципе, выбирайте любого, обращайтесь и находите возможность восстанавливать иммунную систему, а не искать страшилки, которые нам сегодня телевизор и все э, интернет визобилие изобилии посылают, еще люди этим хорошим делом занимаются. Вот. И страха нагоняют, а страх, как известно, это и есть производная всех остальных болезней. Производная депрессия, депрессия – производная всех остальных болезней. Поэтому не надо бояться, надо искать варианты, находить, использовать я вам желаю хорошего настроения, здоровья и относиться друг к другу с любовью. Не посылать друг другу страшилок, которые нас напугали. От этого мы лучше себя чувствовать не будем, а хуже людям сделаем. Есть люди впечатлительные, поэтому давайте будем относиться друг к другу с уважением и любовью и показывать вещи, которые действительно нам помогут восстановить здоровье и хорошее настроение. Скоро это все пройдет, опять будем загорать, скоро лето, и все будет замечательно. Всего доброго, с вами был Александр Волин. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если понравилось, и самое главное...